Когда я когда что там чувак какую-то шутку сказал, потом перестал жать, и там Дмитрий сказал, короче. А, я сказал, че, Нет, Дмитрий сказал, короче, ч ты перестал нажать? Я говорю, батарейки кончились, блин. Ты тебе слово жалко будет. Скажи, когда смеяться, чтобы шутка смешная была. Кристи ничего если я тут это фигню несу. Очень хорошо. <laughs>